Приветствую! Я Герт Халик, технический директор компании Bitcoin World. За моей спиной наш крупнейший дата-центр, который добывает криптовалюты для пользователей нашей платформы. Я приглашаю вас зарабатывать в нашей компании через интернет. Сейчас я вам покажу, где мы работаем и отвечу на часто задаваемые вопросы. Наш вычислительный центр по добыче биткоинов расположен в Швеции. Опытный коллектив из более 700 технических специалистов круглосуточно следит, чтобы наша биткоин-фабрика работала как часы и соответствовала высоким европейским стандартам. Выплаты мы проводим ежедневно. Ваш доход может достигать до 5000 евро в сутки. Наша собственная гидроэлектростанция позволяет максимально снизить затраты на электроэнергию, тем самым обеспечивает нас бесплатным, мощным ресурсом для заработка на биткоине. Это приносит стабильный и высокий доход для наших клиентов. Bitcoin World – это первый в мире центр добычи криптовалюты собственной электростанцией. Это делает нас лидерами в сфере облачного майнинга. Наша компания зарегистрирована в августе 2016 года. Давайте отправимся в сердце вычислительного центра и посмотрим, как это работает и откуда берутся деньги. На нашем объекте работает it ITIL квалифицированный персонал, инженеры, служба безопасности и контроля. Мы приглашаем всех желающих приехать на экскурсию, посетить нашу биткоин-фабрику и нашу электростанцию. Для всех наших клиентов экскурсии бесплатны. Здесь мы и занимаемся добычей криптовалюты. Сотни тысяч вычислительных модулей круглосуточно работают под присмотром команды технических специалистов. Их точные и грамотные настройки позволяют с огромной скоростью добывать криптовалюту, поэтому вам не нужно ничего настраивать. Наши специалисты уже все для вас подготовили. Вам осталось только зарегистрироваться на нашем сайте и нажатием одной кнопки «Запустить модуль в работу». Для работы биткоин-сети требуется большое количество пользователей, поэтому мы ежедневно приглашаем тысячи новых пользователей зарабатывать в нашей компании. Передовые технологии подарили миру перспективные методы заработка. Сегодня каждый может зарабатывать, не выходя из дома. Bitcoin World – это идеальный профессиональный инструмент для новичков. Работая с нами, вы получаете ряд преимуществ. Это полностью готовый рабочий кабинет, ежедневную прибыль, имея лишь доступ в интернет, легальный заработок, находясь в любой стране мира. И, конечно же, вам доступен быстрый вывод денег в любое время. За все время работы мы не получили ни одной жалобы от наших клиентов. Bitcoin World – это мировой лидер по добыче криптовалюты. Присоединяйтесь к нам и зарабатывайте до 5000 евро ежедневно. Я Керт Халик, желаю вам успехов.